Всем привет. В этом видео я хочу сделать небольшой обзор сварочного аппарата Кедр ММА-200. Я не хочу его ни хвалить, ни хейтить этот аппарат. Он у меня на руках уже около года, и я просто расскажу, что я для себя вынес за год пользования этим аппаратом, то есть, что у меня получилось по факту его использования, какие ощущения остались. Значит, я этот аппарат взял как свой первый аппарат. До этого я сваркой не работал вообще никогда. И, в принципе, мне было довольно сложно выбрать сварку, потому что я его выбирал первый раз в жизни. Долго колебался, думал взять либо Ресанту какую-нибудь, либо Сварок. Ну, тут случайно наткнулся на аппарат фирмы Кедр. И отзывы у него очень хорошие. Ну, думаю, ладно, возьму. По итогу я его взял и не пожалел. Поставляется этот аппарат вот в таком кейсе, вес аппарата вместе с кейсом около 8 килограмм. Вес самого аппарата именно инверторного блока 4,5. Все остальное занимает сам кейс и провода. Кейс в принципе самый обычный, ну, пластик не скажу, что дешманский. кейс как кейс. Открываем уже первый такой небольшой не то чтобы недостаток но пластиковые замки вот эти вот ну в принципе если каждень по миллион раз не щелкать то нормально будет служить но все равно возможно лучше бы смотрелись металлические тут да? но что можно ожидать от аппарата за 10 тысяч рублей в принципе это довольно нормально плюс ко всему классик здесь довольно качественный и второй недостаток по кейсу, какой я обнаружил, это вот это. То есть, все внутрь влазит очень-очень так плотничком, и зачастую получается вот этот вот зазор перед тем, как закрыть, да, и приходится вот так вот все сжимать. Чуть-чуть что-нибудь не так положишь внутри, все, сразу вот это вот. Но он все это удачно так съедает, все эти неточности укладки кейса, но, тем не менее, не очень приятно. Открываем и что мы видим? Что так у нас уложен сам аппарат и провода к нему? В комплекте к нему идет ну, комплект документов, инструкция, гарантийный талон это все понятно. Сам кейс, сам аппарат и два провода. Минусовая, такая вот защелка крокодила, да, И э, держак для электрода. Еще один недостаток по кейсу, какой я обнаружил. Вот сейчас аппарат лежит так как он у меня обычно хранится. И проблема вот в чем. Вот это провод питания идет, уже который мы втыкаем в сеть. И он очень сильно вот в этом месте перегибается. Вот. Я пробовал аппарат класть по-всякому, и так и сяк. В любом случае, он, как и не положа аппарат, он будет вот так вот пережат. Я думал положить аппарат горизонтально вот так, вот, да, чтобы он при вертикальном положении кейса стоял на ножках, да? вот этих площадях. Но кейс сделан именно под вот такое вот расположение. Тут на донышке есть выступ специально, ну, чтобы он не его туда-сюда. И тогда кейс вообще не закрывается, там зазор в толщиной два пальца получается, ну при закрытии, как я вот это говорил. Сюда реально вот так можно руку просунуть, и он не закроется а ломать что-то не особо хочется. Вот это тоже как недостаток такой. Не могу сказать, что это прямо очень критично, но со временем кабель тут протрется, придется его менять. Ну, вот, вот, такой вот. вот такой вот небольшой косяк. И тем не менее, надо сказать, что в кейсе еще остается место, и сюда можно положить какое-то дополнительное оборудование. У меня, например, тут лежит несколько проводов например две минусовых шины да? два минусовых провода ну, Не минусовых, а земля почему два вот это родной его провод он длиной около метра ну, в кадр не влезь, но в общем вот то есть у него длина реально где-то метр и этого порой не хватает. Я понимаю, что с одной стороны, как бы производитель сэкономил на кабеле, производитель сэкономил там на длине этого кабеля, но в принципе могли бы больше положить. Ну хотя, возможно, еще производитель боялся, что мол, ну длинный кабель и аппарат не прокачает через них ток ввиду там сопротивления и все такое. Но я пробовал включать. Вот этот кабель он сторонний, у него длина 3 метра, и все прекрасно работало. Держак электрода тут ну, самый обычный, самый такой без особых каких-то выкрутасов. Ну, в принципе, он работает. То есть целый сезон он у меня отходил, и вопросов вообще никогда не возникало. Единственный вопрос был в начале. И тогда еще только вот первый, первый раз взял в руки сварку, да, и я понял, что вот я пытаюсь дугу зажечь, а у меня она как-то то прилипает, то электрод куда-то уводит. Оказалось то, что вот эта державка, ну, сделанная из двух частей, не стянута вот этим болтиком. вот. И он был не затянут до завода. То есть мне пришлось с завода все это протянуть, и тогда все нормально стало, адекватно работать. Соединения тут самые обычные для сварочных аппаратов. Стоят на всех проводах. Естественно, разъемы там тоже. Так. Сейчас достанем сам аппарат и продолжим. Ну, вот так вот, собственно говоря, выглядит сам аппарат. Корпус у него самый обычный для такого класса сварочников. То есть и по габаритам, и по весу. 4,5 килограмма. Он ну, в целом, как любая сварка такого класса. В комплекте идет ремешочек наплечный. В принципе, ремешок как ремешок. На передней панели крутилка, к которой мы выставляем ток, клем, плюс-минус, лампочка питания, когда он воткнут сеть, и лампочка перегрузки или перегрева. Когда аппарат перегреется, у нас перестанет он работать и загорится индикатор. Ну, самая, самая стандартная комплектация. Ничего особо такого навороченного нет. На задней панели тумблер питания включен-выключен. И вентилятор охлаждения. По качеству проводов, несколько слов. Они не дубовые, не из жесткого пластика, а такая мягкая-мягкая резина. Чем-то он мне напомнил вот этот провод, такой как был у нас старый советский утюг там была вот прям вот резина точно такая же как на этом аппарате а, качество резины изоляции на кабелях тоже вполне достойно но кабеля эти уже не чего производства но довольно приятный на ощупь тоже видимо покрытие такое резиновое и они не дубеют но они конечно от холода становятся более жесткими но в случае вот при комнатной температуре они прям мягкие мягкие мягкие То есть, и работать очень приятно нет такого ощущения что у тебя к руке идет какой-то ну как пруток из пластмасса да? вот, поэтому впечатление осталось нормальное. А, ну по длинным как я уже сказал я вешал на него более длинную носовую крему носовой крокодил поэтому если нужно будет можно Удлинить провода нормально, мне кажется, он будет все прокачивать и варить. Опять же, чем длиннее провода, тем выше потери, это понятно, но все равно, если есть необходимость, я думаю, он справится спокойно. То, что у меня провода в некоторых местах вот так замотаны изолентой, это уже мой косяк. Я ну, во время сварки бывало где-то до горячей конструкции дотрадивался и ну, портилась изоляция, в общем, просто отремонтировал уже сам. Теперь пара слов по его применению в работе, скажем так. Значит, это был мой первый аппарат, поэтому я допускал особенно в очень много ошибок. У меня электрод залипал и как-то, может, слишком, ну, может, временем токи высокие ставил. Да? Он заявлено, что выдает 200 амперный ток максимум, да я максимум ставил 150-160. Когда игрался, пробовал с разными режимами. Вот, аппарат спокойно выдержал. Есть такое правило, ну, внегласное, да, если выбираешь аппарат, то бери то где-то в полтора-два раза выше, чем будешь варить. Ну, у этого аппарата вот 200 ампер я взял, и в принципе это нормально. Такой небольшой как бы совет новичкам, что не надо гнаться там здоровыми токами на 250 ампер там, на 300 ампер по факту вот нормально я варил встал трешку, даже четверку и варил электродом 4 мм на ну, больше 130 ампера не давал по-моему вот. я не говорю что я профессионал, как бы, я еще сам так, в каком-то смысле дилетант но больше 150 ампер в принципе я никогда не ставил вот, а что когда да, вот игрался? По поводу его качества сварки э, давал нескольким людям, которые уже до этого умели варить, да. Э, все остались довольны. Так, я не знаю, как это сказать на видео, это надо вот, ну, прочувствовать во время работы. Но он варит довольно мягко. То есть дуга как-то вот плавно гудит, без каких-то вот, ну, звук такой мягкий у него, не жесткий у дуги, у сварочной и ну просто ощущение от работы он вот, как плавно варит да? не знаю как это описать, но те кто вот, варил поймут пробовал потом когда я уже на этом более-менее научился варить немножко, попробовал ресантой. но чувствуется что она по-другому варит, то есть я взял тот же самый электрод из той же пачки ну такого же класса, того же производителя то, ну одна и та же самая пачка, все то же самое Выставил тот же ток, такого же плана железки подобрал. Ну, в общем, условия практически один в один. Ну, и разницу я почувствовал. И там вот на Ресанте, вон от Ресанта была, варилось как-то, ну, более грубо, что ли. Там тоже как бы шов нормально получился все. Но разница есть. Вот этот вот мне понравился больше аппарат. По поводу охлаждения. Сзади, как я уже сказал, Установлен вот такой вентилятор. Тут, наверное, 120 или 130 миллиметров. А, значит, у меня был такой момент, когда вот я... Ну, первый раз я, когда взял руки, я там поварил буквально минут 5. Ну, как бы аппарат все и до лучших времен оставил. В том же, когда первый раз поехал варить, и раз в своей жизни, ну, не, не то, что на заказ, а поехал сам для себя учиться, скажем так. Но ну, купил всякий железок, и в тот день я варил где-то часов с 10 утра и часов до 5 вечера, наверное. Ну, понятное дело, там я отлучался водички попить, когда-то просто устанешь, засидишься, пройдешься. А так вообще за целый день, я не знаю, сколько электродов сжег, ну не килограмм, но прилично. Вот. и в принципе он у меня ни разу не отключился по перегреву еще такую фишку заметил что ну, когда вот, э, у него повышается температура внутренних частей включается э, вентилятор но вентилятор работает не постоянно то есть вот я первый раз когда его включил в сеть я ожидал что он будет гудеть то есть я включаю его в розетку включаю тумблер и тишина Думаю, что он не работает, что ли, или что. Начал варить, работает. Потом уже, когда он проработал, там, минут 5-10, да, он загудел. Остыл, даже во время работы прекратил гудеть. Отключил вентилятор. То есть он сам регулирует температуру и охлаждение включается только тогда, когда нужно. Единственное, что его надо <coughs> или компрессором продувать раз, там, может, в месяц-полтора, если в пыльных местах работаете. Но, опять же, это стандартные правила и уход за оборудованием практически за всем одинаковый. И вот за 7 часов, которые варил, как я уже сказал, он ни разу не выключился по перегреву. И уже я собираюсь уезжать, все, выключаю тумблер, а вентилятор охлаждения продолжает крутиться. То есть тут схемы охлаждения и силовая, они разведены. Вот этим тумблером мы выключаем только силовую цепь. А цепь охлаждения, она в любом случае будет работать, даже если вы выключили вот этот тумблер. Ну, который именно силовой. И из розетки его стоит выключать, когда только остановился вентилятор. Но если вы выключи, а с включенным вентилятором, то он, по дело, остановится. Ну, честно говоря, порадовала вот эта вещь. То есть, это защита от дурака защита от перегрева такая своеобразная. Честно говоря, вот я не ожидал, что в нем будет такая защита. Возможно, есть это и в аппаратах других производителей, не знаю. Но вот некоторые говорят, что какие-то аппараты постоянно гудят и гудят, и все. А этот нет. М -м, заводские соединения все нормально работают, все соединяется. Оп, все. Еще никуда не денется, все нормально контактирует. Там качество соединителей нормально. Единственное, что э, следует учесть, то что провода со временем все-таки могут где-то изнашиваться, где-то перегибаются очень сильно. Там вот, к новому сезону я подлатал, где была прожженная изоляция. Да? М -м, почистил сам электрододержатель. Ну, обслужил, то есть все разобрал, посмотрел, где чего. Переобжал клеммы. Вот эти вот. Потому что тут было с завода ну, не то, что плохо, но немножко не очень зажато. И, ну, не все проволочки были туда под клемму загнаны. Еще такой косяк. На две половинки крокодила идет вот такая вот шина. Медная. Ну, специально, чтобы улучшить контакт. Да? И из-под вот этого зуба мне эта шина выскочила. То есть это то ли на заводе не дотянули, то ли чего, я не знаю. Вот, и пришлось чинить. Соответственно, в какой-то момент она у меня, ну, когда я не заметила, это она прилипла к детали под нагрузкой. И получилась вот немножко она прожженная такая, пробита, но ну, восстановил. пущая будет. Вот ну, а в принципе, вполне пользоваться можно. Ну, подводя итог, сразу говорю, я, как я уже сказал, не, не профессионал, и аппарат это тоже ну, непрофессионального уровня, да? Ну, в принципе, им вполне приятно пользоваться, особенно если первым аппаратом его брать. Возможно, со временем у него, как у многих фирм, пойдет качество, у фирм Кедр. Но мне аппарат понравился. Ну что, ладно, это уже видео на 20 минут почти растянулось. В общем, в двух словах, аппарат нормальный. Конечно, определенные проблемы у него есть, но, в принципе, им пользоваться можно. Ну все, спасибо, всем пока.